Про пожаловать в нашу колонию. Продолжаем нашу подборку интересных фактов и деталей серии игр Готика. По этой теме будет очень много разных роликов, просто потому что многие ранние концепты и сюжеты по-прежнему находятся в черной и красной папке разработчика Майка Хоги, который он показывал в одном из своем интервью. Кроме того, есть даже ранние концепции первой части игры на 50 100 страницах формата А4. Ранее даже хотели выбросить все эти старые папки в мусорный бак, но Майк их сохранил, поэтому по готике есть рассказывать еще очень и очень многое. Поэтому, если вам нравится эта игра, подписывайтесь на канал. И первый интересный факт касается альфа-версии игры. В альфа-версии госики была возможность не только перемещать предметы окружающего мира, но и бросать их и даже уничтожать. Например, можно было сделать перестановку дома, переместив стул из одного места в другое, или вообще его сломать. Однако по некоторым причинам от этой идеи отказались, просто потому что это могло вызывать баги в игре. И те самые баги могли возникать из-за наличия распорядка дня каждого NPC. И если вы не знали, что такое распорядок дня каждого NPC, то это когда Непис ведет себя как живой человек. Днем она ходит в туалет, вечером собирается у костра, а ночью спит. Все это могло нарушаться, если игрок сломал кровать или поставил объект, мешающий проходу. Дай мне пройти, дай мне пройти, дай мне пройти. Конечно, это забавно, я на процентов уверен, что многие игроки бы лишали неписи сна, но все это неизбежно бы приводило к багам. Ну и конечно же, трудности внедрения подобной механики тоже стали препятствием. Поэтому позже разработчики посчитали эту функцию не особенно важной и исключили ее из игры. Следующий интересный факт касается языка древней культуры из Яркиндара. В дополнении Ночь Ворона появляется новая локация Яркиндар. Много сотен лет назад здесь жила древняя цивилизация под названием Зодчия. Они построили огромный город, который позже затопило гневом Адонаса, и он был разрушен. Однако язык древних людей продолжил свое существование. Если попросить местного аборигена Эрмита научить вас языку Зодчих, то он скажет. Букву G нужно произносить как O. T как H, а I как C. В сумме эти буквы означает «готика». Вообще-то это все довольно просто. G читается как О, Т как Х, а I как C. Если ты это понял, то и все остальное поймешь довольно быстро. Понимаю. Следующий интересный факт касается демонов. В первых двух частях многие игроки заметили неестественное движение модели демона. До него можно было достать руками с огромного расстояния. При этом он часто боговался, крутился на месте и застревал в широких проходах. Иногда через него нельзя было пройти даже в месте, где бы поместился тролль. И все дело в том, что модель демона намного больше его реальных размеров, и отсюда все баги. Возможно, его хотели сделать крупнее, но сам факт остается фактом. Демоны имеют огромную модель, намного больше, чем они нарисованы. Во второй части Готики ищущие ломают глаз и носа. И чтобы его восстановить, Магватрос рассказывает о ритуале, в котором требуются представители каждого бога и немного болотной травы. Однако забавный факт приносить болотную травку магу воды не обязательно, и квест все равно удачно завершится, даже если ее не собрать. Можно, конечно, ее принести, и Ватрос с удовольствием ее заберет. Но очевидно, для ритуала это не обязательное условие и просто пожелание Ватроса, что говорит о его любви к болотнику. Следующая интересная деталь касается орков. Изначально в концепции готики орки планировались как подземные жители, имеющие подгорную культуру. Но несмотря на это, уже в первой части игры мы видим их палатки и кладбища на поверхности, а не под землей. Потому что в определенный момент пиране отказались от идеи подземных орков и начали приносить их строение на поверхность. А во второй и третьей части игры это окончательно утвердилось. Поэтому только в первой части игры сохранился их подземный город, от которого потом тоже отказались. А изначально планирую, что город будет находиться между поверхностью и храмом спящего. Следующий интересный факт касается прошлого видео, в котором я рассказывал о том, что разработчики не хотели делать из готики типичной фэнтези. Поэтому изначально никаких типичных хорков тоже не планировалось сделать. И по зарисовкам это можно понять. Однако по артам из прошлого видео многие заметили интересное сходство этой концепции и людей Ящеров и Карлов из Ризана. Поэтому как интересная деталь можно сказать, что разработчикам Готики все-таки удалось воплотить свою идею уже в Ризане. Они все-таки сделали существ, которые не похожи на типичных орков, но выполняют их функцию все о чем рассказывал Майк Хоги в одном из своих интервью. Следующая интересная деталь касается дополнительного прохода в долину рудников. В вступлении к первой части игры можно было заметить дополнительный проход, через который ведут заключенных. Они просто кидают в пункте обмена. Область, через которую ведут будущих жителей колонии, похожа на область второго перевала. Кроме того, если пройти чуть дальше, то можно заметить тропу, которая просто упирается в скалу. Находится она рядом со старой шахтой, и очень странно, что она просто упирается в тупик. Однако в одном из интервью разработчик Майк Хоги подтвердил, что изначально планировал сделать еще один проход в долину рудников. Эта идея казалась разработчикам очень интересной, потому что каждый мог ощутить эффект барьера на себе. Что он действительно отрезает все возможности покинуть колонию. Однако после тестов, эта идея стала выглядеть странной, и от нее отказались. Просто потому, что кроме удара молнии и смерти, здесь игрок не получал ничего больше. А вырезали этот контент перед самым выходом игры, поэтому от него осталось так много намеков. Следующий интересный факт касается Амулета из улу -Муллу. В первой части игры Орк Уршак создает для героя оружие орков Улумулу, который показывает силу и мужество его хозяина, и носящему это оружие не нужно бояться орков. Однако изначально для людей, играющих за магическую гильдию, был амулет орков, который выполнял ту же функцию. Но позже от амулета отказались, а выглядел он как обычный талисман орков. Следующий интересный факт касается просветленного болотного братства Юбериана. На эту деталь можно не обратить внимание и не придать этому значение, а оно есть. При первой встрече Юберион говорит о том, что лицо Безымянного ему кажется знакомым. Естественно, ни о какой встрече раньше речи не идет. Лицо Безымянного героя, скорее всего, ему приходило в одном из видений, который насылал Ахидемон Спящий. Приветствую, господин Юберион. О, я тебя знаю. Это невозможно. Мы никогда не встречались прежде. Но мне казалось хорошо. Что тебе нужно? Очень жаль, что эта фраза не получила развития. Но можно сделать вывод о том, что спящий знал своего врага в лицо и пытался предупредить Юбериана. Любопытные готаманы, изучающие код невышедшего дополнения готик-сиквел, нашли закомментированный диалог, в котором безымянному рассказывается о совершенно иной на событии первой части игры. Из этого диалога можно узнать, что рудокопы уважали Гамеза как самого влиятельного человека за барьером, и оказывается, Гомес искал способы разрушить барьер, потому что хотел обрести свободу. Но вот маги огня, наоборот, были против, за что ГМС приказал их убить. Но после падения барьера, все, кто убивал магов огня, погибли, а сам ГМС пропал. Все это кардинально противоречит тому, что происходит в первой части игры. Поэтому в одном из интервью Майка Хогги спрашивали об этом диалоге. На что он ответил, что этот диалог сделан другой командой, поэтому это не та часть истории, которая писалась основными сценаристами. Кроме того, по словам Майка, даже сама идея того, что ГМС хотел обрести свободу, это ошибка. И противоречит сюжету, где ясно дает понять, что лучше быть королем за барьером, чем пешкой на свободе. И последний в этом видео факт касается магического барьера в третьей части игры. Там он по свойствам кардинально отличается от того, что возведен в первой части готики. Во-первых, на него можно залезть и даже погулять по куполу, но с некоторыми последствиями для здоровья. Кроме того, купол распространяется и на подземную часть, о чем можно узнать, сделать свободную камеру. Ну и, конечно, венгер была возможность проникнуть с помощью руны телепортации. И отсюда возникает закономерный вопрос. Почему маги в первой части игры просто не кинули руны телепортации другим магам? Ведь руны телепорта внутри купола также работали. Свои идеи оставляйте в комментариях. На этом с интересными фактами и деталями в этом видео все, Но далеко не все с роликами по этой теме. Поэтому, если вам интересна эта игра, подписывайтесь на канал. Ролик каждую субботу. Спасибо за вашу поддержку и welcome в группе в Дискорде вконтакте. Ссылки в описании.